Йоу, йоу, -йо! всем респект, братва! С вами радио 120 Гигабайт. И сегодня у нас будет очень необычное видео. Это будет мой первый геймплейный ролик с камерой. Во-вторых, и что самое важное, это будет. Мобильная игра, да! Есть такая замечательная игра, называется Scream Go Hero. Это игра, где вы голосом управляете своим персонажем. Мне показалось, это будет самым лучшим, наверное, выбором для первого геймплейного ролика. Сейчас вы будете видеть, как я как долбоеб буду сейчас орать, буду пытаться не умирать. Я играл в эту игру уже, но прошло только один уровень, это очень мало, конечно. Дальнейшее прохождение, естественно, я буду делать вместе с вами. Давайте погнали, ебат! Так, ну вот первый уровень пройден. Ну давайте я вам его на всякий случай покажу, короче. Все это очень просто работает. Вот, вот наш человек идет. Если я хочу просто медленно идти, я должен говорить, если хочу прыгать, я должен... Еще разочек. Я все время забываю, что если я буду комментировать что-то, Бля, я буду проигрывать. На самом деле игра довольно-таки тяжелая для того, чтобы ее записывать на камеру, но я попробую еще раз. Нам надо пройти. Да ёб твою мать! Я иду. Джори, Джори, Джори, Джори, Джори. Дайте мне пройти хоть первый уровень, да? Я прыгаю, я прыгаю. Иду, иду, прыгаю, иду. А это было прыгать? Прыгаю! Изи, ёпта, нахуй! Прошли, продолжаем дальше. Второй уровень я еще не видел, сразу говорю, на 14 микрофонов, на самом деле, по немножко bırak, снизить. Пидор упал вниз, а я бессмертный Нидзань! Ай, Бля! Прыжок! Ходьба, ходьба, ходьба, ходьба, Тутутутутут! Тут! твой мать! Почему ты меня не слышишь? Я же нормально ору, Почему он меня, блять, не слышит? Нанананананан! Боб! Боб! Майже! Дюсси-дюси-дюс-дюси-дюсси, дюси, дюйс-юсси, дюссе. Ииза, еп твою мать! Да я настоящий игрок голосом. Ты понимаешь, как я умею? Ты понимаешь, как я умею? Ты видишь, какой молодец. Вы горды мной, вы горды мной, я очень свой гордость. Мне кажется, это замечательное упражнение для стримера, чтобы развивать свои голосовые связки, так сказать, правильно? Это реклама или что это? Ну давай, спин. Что это за появистико? Давай. О, я черт получил какую-то внутриигровую валюту. А уж эти, блядь, ебаные мобильные игры. Я вот именно поэтому не играю в мобильные игры. Там постоянно какая-то валюта, что ты должен зарабатывать. Нельзя просто нормально человеку поиграть. Что за хуйня? Так, а подожди, я ж третий ульт прошел. Я иду, иду, иду. У -у -у! Блядь. Еще раз, еще раз. Сваля ба джуба джуба Да ёптво Он слишком медленно реагирует на мой голос. Ты нидзе-нидзе-нидзе. а а Да бля! На-на-на-на-на-на! Что это было, блядь? Здравствуйте, меня зовут Михаил, мне 16 лет, я живу в Питере. и владею техникой гроулинга. Не делайте так, пожалуйста, не повторяйте за мной. У меня время, кстати, 22.47, то есть у меня 13 минут осталось, чтобы записать вам этот ролик э и орать. <связывая> сложно становится они издеваются что ли блять здесь вообще голос можно сорвать коем собачьим натуре с этой игрой да да да да да да да да да ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну <соседи>, О, да, блин. Соседи! Привет! Соседи, привет! Ах, я люблю своих соседей очень сильно! На. Сосед! Привет, привет! Почти маленький один колышка стас перепрыгнуть твою мать я должен дойти я должен пройти этот уровень. Блять я прям на него прыгнул Прямо ему блять на лицо сел бля бедные соседи вообще я бы себя уже давно убил нахуй.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 А ты что, серьезно, что ли? И... Вот сама тыся... бук бук бук бук бук бук пук этот уровень. Я, блядь, не отпущу, сука, пока не пройду. на на на на на на Блять, я слишком отвлекся на свои мысли о том, что соседи меня ненавидят. Вызвали одновременно ко мне ментов, психушку. И сейчас еще сами зайдут с битами и отпиздят меня. Я, блядь, уверен, что случится рано или поздно. Я не джан. Прижег! Э, э, э, э, э, о, э. о, перестарался, сука. Я, я, мать его! Мани! Да ты почему ты, ты Я не понимаю, что надо делать Эй, как ты работаешь, играй! Uh! Надо что ли повыше звуки звук? Uh! Повыше что ли звуки сдавать просто? Ууууу! Тиматир! у пу пу А-а-а, бля, ох, ну нахуй, ты что, охуел, что это за игра такая, еб твою мать Сколько уровней в этой игре? Ох, ебать Ох, ебать, да вы шо, 15 уровней А мы сколько прошли? Три Ну давай последний попробуем, у меня 5 минут осталось AAAAAAAAAAAAAAAHHH AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH OOOOOOOOH Uh Оба, блядь, да не, я, я больше не могу орать. Я не могу больше орать. Прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг. Бля, да ну нахуй, короче. Пизду, ребята. Я не, я не готов. Я не готов. Я не могу. Я не готов соседей своих пытать так э, жестко. Я считаю, что это достаточно для первого раза. Если хотите продолжение этой игры, поставьте, пожалуйста, под этим видео 20 тысяч лайков. И тогда мы обязательно, обязательно с вами ее пройдем. Почему я говорю именно эту цифру? Потому что мы ее, конечно, никогда не наберем. Но на самом деле, если вам реально понравилось видео, если хотите больше такого трэша, такого ада, такой сатаны, который сейчас происходит, поставьте лайкос. Конечно, напишите комментарий об этом. Если вы можете посоветовать что-то подобное, что-то угарное, что-то несерьезное, Не надо мне там советовать Бравл Старс, давай поиграй, по мобайл поиграй, поиграй, пожалуйста, там, блядь, Фортнайт на мобиле. Нет, ребят, нет, я в кое не играю. Давайте, ну, что-нибудь такое угарное, что из чего можно сделать реально прикольный и смешной контент, тогда за это я вам буду очень благодарен, ну, например, типа этой игры, еще, может быть, какие-то есть мобильные игры, крутые, замечательные, интересные, буду вам благодарен за советы. Спасибо большое, братва, что досмотрели это видео до конца, не забывайте поставить лайкос, не забывайте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Комментарии, группа ВК, Дискорд-кан канал мой Инстаграм, в описании на все это добро есть спасибо что вы со мной я очень рад а мои соседи я думаю рады еще больше сегодняшнему замечательному моему перформансу голосовому ну а на сегодня ребята это все с вами был мародер 120 гигабайт всем жестких респектов йоу